Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. В этом видео разберем самые интересные сделки за последнюю неделю. Сразу вам скажу то, что неделю у меня получилось убыточной, много минусовых сделок. Долго думал вообще показывать эти сделки, не показывать, потому что, ну, мало ли люди просто не любят смотреть на минусовые сделки. Однако, если вам нравится такой контент и вы готовы его смотреть, то обязательно поставьте лайк, можете написать комментарий, только так я буду понимать, показывать ли вам тоже такие сделки. Потому что, как мне кажется, многие любят смотреть на какие плюсовые сделки там что-то такое хорошее но во всяком случае давайте с вами без лишней воды переходить уже к делу первая сделка была отработана по инструменту dogecoin я лично думал то что у нас пойдет хороший пробой этого уровня почему у нас на истории есть уровень есть круглое число есть локальный уровень поддержки есть что-то похожее на проторговку есть круглое число 0081 в это время у нас биток тоже подходил к своему локальному уровню я думал то что пойдет биток пробивать уровень и как раз Кидоги Коин тоже вместе за битком у нас хорошо полетит. Однако после того, как меня взяло в позицию, никакого толкового движения не было. Как вы видите, просто не летим ни вниз, ни вверх. То есть не откупают, не продают. Я сразу в обратную сторону выставляю уже заявки на закрытие. Думаю, ну если уже как бы движение... И пойдет, то пускай мы немного пересидим. Если не пойдет, то пускай уже вот так вот постепенно закроют. Можно было, конечно, закрыться в более меньший минус. Но в последнее время, особенно на последней неделе, опыт показывает то, что в сделках надо немного посидеть. Постоять, потому что пробои сразу не идут. Идет сначала закол, потом откат и потом только уже хороший пробой. Я думаю, ну ладно, немного постою. Но, как вы поняли, здесь вот это то, что я постоял, ничего хорошего не поднесло. Дальше у нас монета начала расти и меня здесь просто просто уже закрыла по моим отложенным заявкам и того с этой сделки я отдал 159 долларов как вы видите движение дальше пошло вот то о чем я и говорил буквально идет небольшой вкат и потом только уже идет пробой однако в этом движении я не поучаствовал дал 159 долларов немного обидно досадно но как говорится ладно следующая сделка была по биткоину одна из немногих которая закрылась в плюс вообще на этой неделе была редкость если какая-то сделка в плюс здесь у нас ситуация похожая на предыдущую. Есть локальный уровень 21600, я в него захожу, у меня немного сквизит, идет малюсенькое прям движение, я вижу то, что у нас... Вообще движение не развивается, поэтому сразу же выхожу с этой ситуации в плюс 85 долларов Да, немного рисковатый подход, но во всяком случае это опять же красивый уровень 21600 Который можно было хорошо пробить, однако хорошего пробоя не было Поэтому поднимнику трейдера это все у нас смотрится вот так В сделке 4 секунды, на комиссию дал 191 доллар Однако вот это вот значение, это уже чистыми То есть 85 долларов чистыми забралось этой сделки. Далее, как я помню, у нас была убыточная сделка по Биткоину, хоть я и закрылся как бы в зеленку, но из-за того, что отдал столько на комиссию, получился убыток и с этой сделки Вот как она выглядела у нас на графике, ситуация похожа на предыдущие, только здесь у нас есть небольшая плотность на 763 монеты и я как бы заходил в разъедание этой плотности. Я заходил как бы на фьючерсах, а надеялся на то, что у нас на споте разберут эту плотность. За этой плотностью у нас, вероятно, на фьючерсах очень много стопов. И мы увидим какой-то хороший импульс. Да, рисковатый подход. Стоило, наверное, дождаться проторговки. И в самый последний момент я вообще передумал заходить в эту позицию. Это как бы видно по тому, как отменяются мои лимитные заявки на закрытие. Вот они отменяются. И здесь я уже выхожу. Я передумал вообще заходить. Мне не понравилась лента думаю все не буду но опять же я не успеваю отменить цепляют мои отложки и поэтому с этой сделки я еще отдал 154 доллара. Вот такая вот неприятная, некрасивая сделка. Но она была на этой неделе, и я вам должен был ее показать. Далее у нас идут сделки не на полный рабочий объем. Обычно если не на полный рабочий объем, то я не записываю. Далее у нас рабочий объем по Dogecoin. Убыток на 196 долларов за 4 секунды. И как я вам говорил, на этой неделе у нас пробои не идут. А я почему-то решил торговать пробои. Редко я там торговал какие-то разворотные штуки там заколы да было пару сделок но во всяком случае как вы помните по Dogecoin я уже получил один неприятный убыток на круглой там отметке 008 или 81 я уже сам не помню вот примерно вот где-то вот в этом вот месте я наверное этот убыток получил и здесь у нас опять Доги Coin подходит каким-то красивым уровнем на истории. Красивое число 0079. Ребята с команды говорят, блин, наверное, будет хороший импульс. А я говорю, нет, Доги вчера сделал такую подлянку. Он так красиво не пошел, поэтому... Когда вы смотрите и хотите зайти Где-то на пробой, вы смотрите, как монета Ходит на истории. Догикоин на истории у нас Уже не ходил, поэтому вероятность Того, что он пойдет пробивать хорошо этот Уровень, она крайне мала Да, мы подходим более красиво, да, у нас Есть локальный уровень, да, все факторы Есть, но опять же, меня забирают В эту позицию, там в моменте, конечно, появляется Активность, но после того, как забрал В позицию, вообще ничего не идет, все Я просто выхожу и отдаю на этой Сделке 196 долларов Однако, если бы я здесь торговал за то можно было как минимум выжать один процент и как максимум забрать там два с половиной процента но почему-то как бы на этой неделе я больше торговал все-таки пробои далее была разворотная сделка по биткоину если бы опять же взял по дуги -коину, было бы намного лучше но кто знал зашел здесь от плотности сразу стоп лосс без убыток после того как я уже заметил то что начинают у нас что-то давить вверх сразу начал выходить с позиции ну и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Далее были открыты сделки по АПТ, но как вы видите, здесь и лонг, и шорт. Все сделки, которые я открывал, я просто объединил. Это попытка собрать где-то волатильность. 77 долларов в целом собрал, и на этом спасибо. Далее была сделка по мини, там на маленькую какую-то часть. Короче, это не на полный рабочий объем, поэтому это даже смотреть не будем. Далее у нас есть крупный убыток на 300... 46 долларов по эфиру, вот как у нас выглядела ситуация, инструменты эфира и биток у нас активно росли на этой неделе, прям очень хорошо росли, но все уровни, вот даже если вы видите вот эти вот перехаи, это все было с таким распилом, то есть это невозможно было там стоять. И здесь у нас формируется локальный уровень сопротивления, я думаю будет у нас пробой как раз таки с этой точки, сразу пойдем пробивать вот этот вот уровень, прямо увидим хорошее движение. Однако, как вы поняли, никакого движения не было, меня просто забрало в позицию, сразу пошел в кат, сразу же вышел и получил на этом убыток около там. 350 долларов. Вот такая вот быстрая, красивая, классная сделка, вкуснотища. Однако, ребята, даже вот этими вот своими сделками я вам хочу показать. Если вы будете следовать своей системе, придерживаться риск-менеджмента и money менеджмента то все у вас в долгосроке будет нормально, потому что зарабатывает трейдер только благодаря э, с контролю вот, риски и money менеджмента Минус 346 долларов копилку, поехали дальше. Здесь неполный рабочий объем, это у нас уже плюс по эфиру на 400 90 долларов, вот то о чем я вам и говорил Будет одна плюсовая сделка Которая перекроет несколько минусовых Убыточных сделок Захожу повторно в эфир на 1480 Круглое число идет импульс На примерно там 0.44 Но опять же из-за того, что я все отрабатываю Руками, я закрылся здесь Плоховато, все-таки здесь уровень мы сорвали И сейчас вы удивитесь, но там была прям песня, красота. В общем, срывает здесь уровень. Я забираю свои копейки, вот там 0.28, и потом после вката, о чем я вам и говорю, идет прям движение там на 2-3%. И так всю неделю, вот так каждый уровень. И знаете, какая то боль? Вот 2% идет движение. Вот почему сразу вот с уровней не пойти на 2%? Нет, надо вот со своими заколами. Ну, короче вот так вот на этой неделе следующая сделка снова же была отработана по эфиру снова же убыточная сделка прям сейчас смотрю на эту ситуацию мне она не нравится я бы не заходил но опять же видно из-за того что было мало каких-то сетапов я уже лез ну во все наверное что было по эфиру сформировалась вот такая вот у нас поддержка уровень поддержки я четко видел в стакане то что от отметки 1680 у нас кто-то активно выкупал плюс здесь есть плотность явно удерживает эту отметку поэтому можно было ждать, что тут есть стопы, и будет какое-то хорошее движение. Однако, как вы поняли, никакого движения хорошего не было. Просто забрала в позицию, просто закололи уровень. И на этой сделке я отдал 240 долларов. Да, До ни одной лимитки мне не дострелило, ну вот обидно, вот такая вот неделя была. Но что поделать, 5 секунд в сделке. Опять заходи на закол, забирай движение. О, пожалуйста, 1 там процент. Почему я не торговал закол на этой неделе, я не знаю. Далее было много сделок, которые у меня открыты не на полный рабочий объем, как вы видите 80, 120, у меня рабочий 240 и обычно есть не рабочий объем, я такие сделки даже не записываю, потому что мне их разбирать в будущем неинтересно. Здесь тоже не полный рабочий объем, возможно вы скажете, а что такое большой убыток, здесь я брал разворотную точку, поэтому кликал по факту небольшими объемами. Здесь у нас получился минус на 270 долларов, потом минус на 204 доллара. И потом все-таки я взял эту разворотную точку, и там 515 долларов я забрал. Возможно, кто-то спросит, почему ты здесь вообще искал разворотную точку, почему здесь график должен был развернуться. Первое, это мы закололи все уровни. Второе, что я видел, это втыкали плотность. Был какой-то участник, который пробарасывал неплохой объем по рынку. Я думаю, это четко видно по шпилям, которые здесь у нас есть снизу. И он вкидывал плотность. Вот как раз таки... На третий раз, когда он вкинул эту плотность, мы ее уже не разъели, все-таки этот участник дальше начал откупать и по итогу я забрал здесь неплохое движение. Заходил не на полный рабочий объем, поэтому ничего тут страшного, криминального я не вижу. Была интересная сделка по GMT, здесь вот была вот такая вот локальная ситуация, захожу в пробой уровня поддержки, движения никакого не идет. Идет буквально там малюсенький-малюсенький импульс. Я сразу нажимаю кнопку выйти по рынку. Вот мой объем, короче... Сам заходил в пробой, сам и этот пробой и затушил. Вот такая вот у нас на данный момент ликвидная монета GMT. То, что я один могу как и зайти в пробой, так и потушить этот пробой. Как бы грустно это не звучало. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так. Мы ее немножко пропустили. Здесь я заходил на полный рабочий объем. Но опять же, после вката, как вы видите, пошло у нас движение. И вот целую неделю так просто идет микроимпульс, вкат, пробой. Микроимпульс, вкат, пробой. Просто хоть ты бери торгуй заколы, но за колы что-то я не торговал но была все таки одна хорошая сделка одна прям реально суперская она была по инструменту FIL, и здесь удалось заработать 503 доллара в основном на пробоях должны быть безубытки, но там в редких случаях будет там стоплос 0.2. Если рынок ходит нормально, то у тебя будет то ли без убыток, то ли профит, и соотношение риска к прибыли прям большое. В данный момент соотношение прям ужасное. Вот как было по филу. Первую часть я кликнул от плотности, которая вот с самого низа. Также здесь четко видно то, что удерживали... Этот уровень даже и по графику без стакана, то что вот прям четко видно, то что кто-то откупает, кто-то не дает провалиться этому инструменту, то же самое и здесь, поэтому здесь от плотности я кликаю первую часть, сразу загоняю стоп-лосс без убыток. Э, остальные части я кликаю непосредственно в уровень И сразу выставляю лимитные заявки на закрытие В общем все как обычно Идет неплохой импульс На этом импульсе фиксируется часть позиции по лимитным заявкам Ну и часть я просто уже скидываю по рынку Итого с этой сделки Это максимально красивая, техничная Единственная красивая сделка за эту неделю Удалось заработать плюс 503 доллара далее у меня не было каких-то интересных сделок все были открыты на небольшой объем поэтому разбирать их нету смысла если буду отрабатывать еще какую-то сделку сегодня завтра обязательно вмонтирую это видео я уже думал то что на этой неделе больше ничего отрабатывать не буду поэтому подготовил превью и как вы поняли эта неделя должна была закрыться в убыток однако мне уже превью немного переделывать лень поэтому покажу вам последнюю сделку которую отработал вот прямо сейчас первую часть я кликнул заранее кликал просто так грубо говоря, с стопом на 30 долларов и планировал вытянуть больше 2% движения. Как вы заметите, по истории на этой монете у нас есть какие-то хорошие импульсы. Эта монета у нас активно росла в последнее время, однако стакан пустоват и заходить сюда полным рабочим объемом тоже как бы неправильно. Монета на данный момент стала в консолидацию, формирует вот такое вот какое-то поджатие типа треугольника. Я просто кликнул первую часть, стоп-лосс буквально там на 30 долларов. Сразу поставил тоже на заявки еще на добавится эту позицию на уровень 0.33 круглые значения и думал мало ли там пойдет какой-то сильный импульс однако по моему предисловию как вы поняли уже не было сильного импульса меня забирает в позицию точнее добирает в эту позицию идет какой-то небольшой импульс на этом импульсе выхожу собственно опять закол какого-то основного уровня уже даже не удивительно по дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так плюс 140 долларов и в первой части когда я уже дозаписал это видео я вам рассказывал вот минусовые недели бывают ничего страшно будет один хороший пробой который все перекроет но сейчас я могу показать то что вот эта неделя у нас вышла в плюс 62 доллара опять же у меня есть и кэшбэк на 25 процентов а это примерно там 400 500 долларов поэтому считай эту неделю все-таки закрываю в плюс хотя говорю опять же превьюшка говорит в минус но мне уже лень честно ее просто переделывать Итого у нас получается 62 доллара за эту неделю очень мало но опять же зарешал в этот раз кэшбэк если вы хотите получать скидку на на торговой комиссии то все нужные ссылки вы можете найти в описании под этим видеороликом на надежной бирже где я торгую всем ребята всего самого лучшего всем удачи профита счастья мира добра и всем пока